Сегодня 20 какое то августа, прохладный день, моросит, туман, влажно, сыро. Самое время пересаживать саженцы из одного отделения питомника в другое. Первым делом мы рассаживаем маньчжурский орех, потому что он у нас очень густо растет, он уже вот начинает желтеть, листья жухнут. Это значит, что он уже остановился в росте, почки подготовлены, набухли, он подготовлены к зиме. И... Растение не будет больше тратить энергию на поддержание листьев, а наоборот, начался отток энергии в корне. Поэтому это удачный момент для пересадки. Повреждения корневой системы будут не так сильно сказываться на растении. Питомник наш занимает сейчас полгектара, в перспективе вырастет до трех гектаров. Поделен он на такие блоки 50 на 10 метров. По бокам оставлены проходы. С одной стороны метр, с другой стороны 2 метра для проезда трактора. И между ними поперек идет технический проход шириной 5 метров, чтобы трактор мог проехать и развернуться. По краям этих рядов мы вбили опорные колышки с шагом 1 метр. 8 штук. Между ними натянули веровку. Через каждые 10 метров по этой веровке вбили дополнительные колья. И потом между ними уже с помощью рулетки размечаем с нужным шагом места для лунок. Копаем и туда сажаем. Это наше школьное отделение питомника. Сюда мы сажали вот это орех маньчжурский. Мы высажали два года назад весной прошлого года. Они были довольно мелкие, сантиметров по 15-20 высотой. Вот за два года они вот такие вымахали некоторые больше метра высотой. Сейчас кроме меня догонят. Здесь они с шагом 15 сантиметров и 40 сантиметров между рядами. И им здесь еще видно стало густо, здесь просто непроходимый лес, поэтому им уже явно в этом году пора во второе школьное отделение, где они будут рассажены пореже на большем расстоянии, чтобы Получать больше солнца, больше влаги, не, не конкурировать корнями, и будут расти лучше. Там они еще прорастут года 2-3, наверное. Потом мы их будем рассаживать еще пореже. И уже, наверное, частично продавать, потому что они и так уже давно крупные. Это домик для летучих мышей. Они едят всяких лесных вредителей, очень полезные лесные животные. Ребята волонтеры нам помогают с посадкой. Три человека копают, размещают и копают лунки. Три человека сажают и один выкапывает. Считается, что проекция кроны совпадает с проекцией корневой системы. Поэтому у этого саженца корневая система примерно занимает, ну, сантиметров наверное, 40 в диаметре. Растения тут посажены с шагом 15 сантиметров. Чуть плотнее. Возможно, чем нужно для таких крупных растений. Поэтому между ними я перерубаю лопатой сначала на один штык в глубину корни, А с тех сторон, где саженцев нет, я оставляю побольше. Сантиметров 20. Получается 40. В принципе, как раз то, что надо. Потом я снизу поддеваю лопатой, чуть-чуть приподнимаю, вгоняю ее дальше и дальше, таким раскачивающим движением, пока не подрезаются корни снизу. Получается нормальный такой ком достаточный потом я его немножко разбиваю не особо церемоний об лопату отряхиваю по возможности и все саженец готов к пересадке сажаем мы их в такие вот лунки на один штык лопаты глубиной и шириной вполне достаточно для их корневой системы сначала подсыпаем грунта до того чтобы вывести чтобы саженец лежал но корневая шейка была вровень с землей. Потом засыпаем все остальное, потом заливаем водой в большом количестве, чтобы э, избавиться от всяких мелких, как они называются, пазух в земле, там, которые содержат воздух, из-за из из из из которых могут пересыхать корешки. Это всегда рекомендуется делать. Мы их разворачиваем так, чтобы листовые пластинки смотрели с севера на юг, э, на юг собственно, как они росли. Они всегда так ориентированы. Чтобы дерево не пришлось лишнюю энергию тратить на привыкание к новому к смене полюсов и этим всяким катаклизмам расстояние у нас метр между рядами полметра между растениями в ряду метр между рядами это вполне достаточно чтобы можно было пройти потом самоходной газонокосилкой выкосить это все и не надо было полоть первый раз мы посадили плантацию дубов с шагом 50 на 50 сантиметров и туда не каждая косилка влезет особенно Учитывая, что они не совсем ровно по линии посажены, немножко плавают, а косилка где 48 сантиметров. То есть там очень сложно будет точно пройти и не скосить что-нибудь полезное. Вот наглядный пример того, что бывает, если заглубить корневую шейку. Корневая шейка – это место, где ствол переходит в корень. Эта часть над корневой шейкой – это ствол, а под ней корень. И ее нельзя не заглублять при пересадке, не особо оголять. Если заглубить, то эта часть начинает ствола гнить, и дерево слабеет, и... Плохо растет, либо дохнет Если оголить, то корни подсыхают Получается тот же самый результат Если оголили, то можно хотя бы Подсыпать земли, а если заглубили сильно То уже ничего особо не сделать Вот, например, этот саженец Они росли рядом Практически в одно время посажены, одного размера были Вот он был Закопан до такого уровня Очевидно, что корневая шейка у него здесь, где начинаются корни То есть на 10 сантиметров он был заглублен Ну и видно, что Насколько он слабее. Прирост у него в этом году составил 8, наверное, сантиметров. У этого, наверное, 50 сантиметров. Вот прирост. Вот такой. Причем он прирос двумя стволиками, а этот одним и то еле-еле. И если их так вот сравнить, ну, видно, что этот саженец стал в развитии минимум на год. И это в лучшем случае, потому что вообще они от этого дохнут обычно. Вот, берегите корневую шейку. Часть саженцев у нас растет в контейнерах и этого года посев, и прошлого года. Но одно другому не мешает. У нас есть и контейнерные, и грунтовые посевы. Они имеют свои недостатки и преимущества. Мы пока не готовы сделать выбор в пользу какого-то одного. Будем сравнивать их. У маньчжурского ореха, как и у большинства орехов, стержневой корень. И он растет в первый год на ну, 70 с чем-то, может быть, метр в глубину Я выкапывал годовалые саженцы и выкопал 70 сантиметров корня И дальше он оборвался, я дальше не смогу это быть Это плохо В конце первого года всегда у орехов, дубов, каштанов и прочих штук со стержневыми корнями Формируют корень, его обрезают на где-то 15 сантиметров оставляют и он начинает тогда ветвиться становится мочковатый, вот как здесь. Иначе он растет вниз и получается морковка с тонкими небольшим количеством тонких корешков, которые, собственно, всасывают влагу вот, вот это они если его обрезать в первый год, то он начинает ветвиться и дальше у него получается уже мочковатая корневая система и ему от этого лучше, он гораздо больше влаги усваивает и крепче растет а когда мы вот сейчас пересаживаем, у него есть некоторые вот которые все таки глубоковаты, поэтому мы их опять же Обрезаем, не особо церемонясь. Получается вот такая мочковатая корневая система. Корневую систему формируют точно так же, как и крону, как надземную часть. Вот у этого экземпляра мы, конечно, упустили два раза уже этот момент. То есть вот прошлогодний прирост. Он был небольшой, но его хорошо видно. Он такой Другого цвета. На самом деле надо было его отрезать, потому что когда ветки расходятся под острым углом это неизбежно приведет к раскалыванию дерева пополам, по мере его роста когда они крепнут, если оно под прямым углом к стволу, ветка растет, то это нормальная скелетная ветка она будет держаться, а вот такие вот они приводят к расколу, поэтому их надо обрезать и формировать притягиванием какой-нибудь деревяшки более прямой штамп в этом году соответственно то же самое вот у нас есть два прироста довольно крупных 50 с чем-то, 70, наверное, сантиметров Если бы мы один из них убрали То второй был бы, конечно, заметно крепче И дерево в целом было бы э, Не такое кустистое То есть оно у нас закустилось немножко Раз, два, три, четыре Побега в этом году, а должен был быть один До того, пока оно вырастет там до двух метров Нужен всего один побег За один четырехчасовой рабочий день Удалось посадить 80 растений Это 10 погонных метров грядки в предыдущем школьном отделении